Если вы во время беременности неправильно питались, вели себя и так далее, но заболел ваш маленький ребенок, что делать? Не и лечить его лекарствами. Как лечить? Лечить очищением. Это уже почти это всегда эффективно. Ну, почти всегда. Но сейчас 85% случаев, я не скажу, 100%. Лечить его очищением. И чем младше ребенок, тем быстрее он вылечится. Но ну, когда уже эта температура в 40 дней спускается до дня три четыре тогда я говорю применяйте какие то, то ли понижащие то ли антибиотики то ли все вместе но это уже запущенное дело но если в самом с первого часа начать очищение с первого часа даже звоните мне как только поднялась температура как только и что делать а что делать вот пожалуйста даже можете не звонить а просто сделать ребенку клизму не давать кушать, сдавать пить от вартрав, с медом, с лимоном, цитрусовые соки. Вот так, друзья, следите за детьми с самого начала их болезни. Тогда вы сможете избежать, избежать лекарств для детей. У меня есть статья, по-моему, она в этой книжке тоже есть. Не лечите детей лекарствами. Действительно, лекарствами детей уже никак не допустимо лечить. Как-нибудь их избавьте от этого, потому что потом болезни станут хроническими. С вы долго доберетесь хронических болезней. И в этом отношении очень хочу вам напомнить, поскольку сейчас очень часто возникает вот этот ювенальный ремотоидный артрит. У меня специально есть статья в книге, которая так и называется «Ювенальный ремотоидный артрит». К сожалению, он стал просто эпидемией среди маленьких детей с двух лет начиная. И потому будьте внимательны, если начинается обычно с наступного сустава. Если такие появились боли, сразу очищайте. Даже никого ничего не спрашивайте. Очищение и чай с медом, с лимоном, соки. Ну и вы очень много бед предотвратите, если вы все это запустите. А тем более будете слушать советы Института ревматологии, который приглашает подобных детей лечиться. И говорит, что да, лечиться надо, метатриксат и прочее, прочее, но мы не гарантируем выздоровления. И во всяком случае, через пять лет это будет коляска. Готовьте коляску. Ну, прекрасно, да? Хорошее очень предсказание, спустя полтора года на пятках. У а, вот многих Связаны с дерматитами разнообразного качества, то есть заразительным кожи, гноем, который находится в основном в легких. А то есть значит, происходит очищение, да, организм начинает очищаться и, от, и через, через кожу. Ну, чтобы не через кожу, то через толстый кишечник. А вот то же самое, все то же самое. Гайморит. И очищение, что именно суть очищения в том, что вот этот тканевой гной уходит через лимфатические пути. Лимфа – это очень-очень важный орган в организме человека. То есть ну, не лимфа, а вся лимфатическая система. Она не менее важна, чем кровеносная. Потому что кровеносная система, она снабжает, ну понятно, да, она снабжает наши ткани клетки, кровью, снабжает питательным веществом. А лимфатическая система, что она делает, как по-нашему? Лимфатическая система удаляет отбросы тканевые, отбросы удаляет из организма. Куда удаляет? В тот же толстый кишечник. Вот, пожалуйста, посмотрите на этот рисунок, на эту картину толстого кишечника. Кстати, это рисунок Нормана Уокера. Вот толстый кишечник, вот он такой загрязненный, с черным таким бесценочным слоем. Что это такое? Вот это то, что сюда стекает лимфа. Но эти лимфатические капилляры открываются на сосочках слизистой толстого кишечника. И что это получается? Вы представляете, что получается? Да, в идеале толстый кишечник должен быть чистый, стенка должна быть чистая, и лимфа спускает всю грязь организма. Это дренажная система организма, ну, грубо говоря, канализационная система. Она спускает всю тренировую грязь вот в этот самый кишечник, в расход кишечника. Но когда? Когда мы свободен? А когда этот просвет не свободен, и когда он залеплен вот этой грязью, а что в кишечнике толстом вам известно, когда вы ходите в туалет, вы чувствуете его вид, запах прочий, вот когда он залеплен грязью, вот так, как на этом рисунке, то происходит обратный процесс. Мало беды в том, что лимфа не может выйти в просвет кишечника, так еще идет процесс обратный. Ведь поймите, пожалуйста, в организме все ткани проницаемых во все стороны. В одну и в другую. Если давление в толстом кишечнике выше, чем в лимфатической системе, то обязательно шваки пойдут в лимфатическую систему. Только они тогда пойдут в кишечник, когда давление там ниже. А когда будет давление ниже? Когда мы не едим или только пьем. Таким образом, если вы сознательно понимая будете усваивать процесс голодания, поймете смысл его, то вы не ошибетесь. И тем более, имея эту книгу, вы всегда сможете найти правильный путь. И не обязательно каждый раз звонить мне потому что один человек, ну или два, я и мой сын, не может так сразу лечить весь мир. Пожалуйста, лечите себя сами, друзья. То есть, учитесь. Как говорила американский натуропаталиса честь дачи должны быть учителями здоровья это самое правильное выражение учителями здоровья то есть медицина должна быть гуманной Как гуманная педагогика которую основал шаула александрович амрашвили я не сказал о нем по моему так вот почитайте сайт который называется гуманная педагогика в ютубе это очень Интересно, и это очень необходимо каждому родителю, чтобы вы знали, как воспитывать детей и как вообще подойти к детской душе. Потому что ребенок очень отличается от взрослого, поскольку его душа не изуродована еще, понимаете, условностями жизни взрослых людей. И поскольку она чиста, чем младше он, тем чище его душа. Пожалуйста, друзья, изучайте медицины, изучайте экологию, изучайте сельское хозяйство, изучайте педагогику.